7, я получал много сообщений с сайта в личку ВКонтакте, в нашу группу, о том, что люди находят настройки, но не все умеют их настраивать. То есть не все умеют их копировать с сайта и вставлять в игре Поэтому я решил, короче, сделать видео, в котором все поставилось бы на свои места Чтобы я не отвечал по сторонам, скинул только одно видео, и вы все поняли Так, есть у нас машина, на которой мы хотим установить настройки У нас есть э, тот самый эдитор, как это его название так, Изначально она будет на сервере у вас либо русская, либо на английском И сейчас я поставлю на английский, потому что, как я заметил, в основном она сначала на английском, потом на русском вот. поэтому сейчас вот у нас здесь на английском, и чтобы установить нам на русский язык, мы должны зайти в extra, options, language, english, кликнуть и выбрать русский язык. принять, окей, okay. все, перезагрузилось окно, теперь все на русском здесь, и теперь нам нужно взять настройки с сайта, так вот, мы зашли на сайт, настройки для MTA. здесь мы видим кучу настроек, полный привод, задний привод, на скорость драк настройки на пневмо на таран езда по стенам просто скопируем эту настройки, я два раза кликнул чтобы это все выделилось вы можете выделить мышкой все здесь мы заходим в экстра опции импорт экспорт теперь мы вставляем ctrl v на клавиатуре вставляем сюда наши настройки и жмем импорт все теперь Судя по всему, вы должны уметь идти под стену. Давайте проверим. Да? Вот примерно так выглядит эта настройка. Выжух. И вы катаетесь по стенам. Выжух. Да. И теперь вы сможете делать свои настройки. И, например, здесь мы можем установить какое-то необразимое такое значение 50 полный привод так что тут давайте мы поставим подвеску и нормальную так у нас не хочет так вот мы занизили так, еще больше занизили вот мы повышаем подвеску Поставим подвеску вот так. 0,4. Теперь он, у нас очень большая скорость. Точнее, ускорение и возможности разогнаться тоже. И очень мягкая подвеска. Так, теперь вы хотите сохранить все настройки, которые вы только что сделали. Для этого нужно зайти в функцию импорт-экспорт. И здесь мы жмем экспорт. Окей. Okay. Все, вот наши настройки, мы их выделяем, жмем Ctrl-C и можем скинуть своему другу, чтобы он их себе поставил. Либо же мы можем их сохранить. Для этого мы жмем также, Так. Мы заходим в сохранение, выбираем название для нашей настройки. Например, стрела, я не знаю, мне показалось, что, она, что я похож на стрелу, когда еду на машине. И какое-нибудь там описание, оно должно быть обязательно да должно быть обязательно тачка едет очень быстро как стрела Сохранить, все теперь эти настройки у нас должны появиться в хранениях модели bullet на которой я сейчас езжу и name стрела это название наших настроек для того, чтобы ее применить, там нужно нажать два раза, кликнуть либо же зайти в сохранение, нажать на настройку и нажать загрузить и она также будет загружена будут вопросы, пишите в комментариях к этому видео или на сайте и задавайте еще вопросы, я буду также на них отвечать